Jesus. Мы с тобой садимся. Уладуя для братьев Даууда, не только у Ислама, но и у вас, наши братья, мы понимаем, что это правда. Да А ну не била раса, да, сэбсон. Уши шроеба, дашинеба, да мукреба, а я сами, азерабайджа не бил с методик. Сабаушубаши и цистроек, эти сабаушубахи да, из тебя удеба. Реально,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 Верчал, да, верчал, да, верчал. Верчал, да, верчал, да, верчал. Да, то меря, виньем укреба, да, се не би smerрил, да, мне, ник зида, гаммуле, лицкие, не би smerрил, Раформить <говор> рогур, расит, побыть хомихуарвици, а рамот, только маетис, рогур эмукреби. Магалица, деха, ах, дгомаромико, Сакаш, ну, что ли ты там сюда без хворода? Да, ура, да, ура, да, ура, да, ура, да, ура, да, ура, да, ура, да, ура, да, Орфрева комиссия шейкнула видео. Орфрева комиссия. Пит он как сильно, да. Ик мое, мое я клянусь, я их и кидан вагом отхил. Час вошел, вежу, не обсек. Хороблистись, мама, через два года колмик там репчик выйдет и цела ломаешься не по А это на что-то капец вас завите, из когда я и там, если курдисты подам хорошие новости, у меня реклама, я а каких стран из упросто быкира умножить с умножаемой дисаргилотца сандра сказал? Ты должен сказаться кто может и неорестиман, того, именуемого великого капитаном. Марта Даглас, Агаслиер, Мина Гиони, Пушелиш, это пароль. Собственно, бывшие, значит. Ага. Каждый из не даст ли он не увидишь майки. давите у вас будет чамовидо, Зиаре пундо, да тратаре пором, да тарис каписту да Георги, да тарис. Пормух и смида Георги, да, все на Акеда таро, тарна пормух сида, когда будет параклес, да, се бдек, али бе блюси уна чау и лета, и смида идус ты что-нибудь талер моли кайф сниму. Мяура, ух ты, тазарий булкива. Хорошо, не лезь. Мерфадалос или Детлеви,